Всем привет! Сегодня я приехала к своей подруге и хочу вам показать наш разговор. Я уверена, что вы найдете для себя очень много новых слов. Ну что, поехали? Привет! Как дела? Я? Это Настя. Она ехала. А вот и наш лифт. Живу я на пятнадцатом этаже, там открывается очень красивый вид с балкона. Сейчас мы вам его продемонстрируем. Настя, ты такая молодец. Пятнадцатый этаж. Чтобы все знали, где ты живешь, все что. Настя, адрес еще не поменял. Настя, Днём Рождества! Красиво. Желаю тебе счастья. Mm -hmm. Здоровья, самое главное, чтобы ты здоровая была. Вообще, как лев. Здоровая, как лев как была. Как ты сказала. Вот. Ну да, такой. И всегда такой же жизнерадостный. Как сейчас. Спасибо. Сегодня мы решили приготовить э, обед. Mm -hmm. Это будет салат Цезарь. И что? И картошка. С И запеченная картошка с курицей. Типичный русский обед. Борща только не хватает. Но борщ мы не любим. И на улице плюс 30, так что сегодня без борща. Надо было окрошку тогда сделать. Точно. В следующий раз сделаем крошку. Итак. Для цетаря нам нужно курица. Настя ее уже обжарила. И.. Настя молодец. <смех> и сейчас мы это будем смешивать. Пекинская капуста. Настя ее моет. Кстати, я е не знаю, как крошить. <смех> Что говоришь? Я говорю, не знаю, как ее крошить. <смех> да, как-нибудь по Настя режет ножом капусту. Теперь нам понадобятся помидоры. <смех> Настя, не будешь помидоры? Я очень люблю помидоры, особенно помидоры черри. Помидорка. Нам нужны еще сухари. Здесь уже почти все готово. Опа, опа. А здесь у нас картошка. Тебе сейчас испугаться. Опа. Ой, посмотрите, только это картошечка с мясом. М -м -м. Итак, здесь у нас листья салата, помидор, майонез. Ну, мы каждый сам себе в тарелку будем ложить, чтобы не перемешивать сухарики. А, и здесь еще мясо. Мясо, салат, помидор. Ммм. Хозяйка. Итак. Заглянем в русский холодильник. Оп. Итак, у нас здесь есть сыр, сок, груша, торт, О, это же шпроты. Вы только посмотрите, это вообще прям это типичная русская просто еда микрофон в холодильнике, ну, ладно. апельсины, сок, сосиски, сосиски с сыром, что-то у нас есть под фольгой, а это синабоны, микрофон мы уберем из холодильника, ого Настя, Что? у тебя так много шоколада, это мне на работе. яйца, на раб... тебе на работе подарили? Да, я, короче, пришла на новую работу, ну на новую точку. А там мальчики работают в основном. Я получается одна девочка. Если я что-то делаю по работе, то мне дают шоколадку. Это очень прикольно. Кайф. Итак, шоколадки, которые Насте дают за хорошую работу. Сливки. Еще одни сливки. А зачем тебе? две упаковки сливок. Одни заканчиваются, а вторые я еще не открывала сегодня. Посмотрите, это же сгущенка, это же сгущенка. Написано цельное, сгущенное, сахаром, молоко. Обожаю, это просто кому любимый продукт. Типичный холодильник это типа где там семья четыре два да, это будет борщ что-нибудь на второе типа макарошки с котлеткой, котлеткой. огурчики, помидорчики, закаточки какие-нибудь. Вот это мне кажется типичный холодильник. Да. А права. не так типичный холодильник холостячки. Да. Настя холостячка. Тем временем у нас готова картошка с мясом. Нет. Настя, почему ты делаешь картошечку с мясом? потому что она быстро и легко делается получается очень вкусно. Да. Я тоже люблю. Хватит или еще? Да, мне хватит. Настя, почему в России так жарко? Все думают, что у нас здесь холода и медведи бегают, а у нас плюс 30. А на солнце, наверное, плюс 40. Но мы находимся в умеренном поясе, поэтому у нас и холодно сильно, и жарко. Да. И душно. Самое не очень. Нужно, потому что мы в городе, и тут слишком большая загазованность. Да, и сильно много домов. Согласна. В деревне бы, да, пожить? О, в деревне это было бы шикарно летом проводить, особенно рядом с озером. Да. Ой, ну наконец-то, наконец-то кушать. Ну что, бон аппетит. Бон аппетит. Я знаешь хочу вот сюда жалюзи повесить, чтобы, mm -hmm. типа, когда солнышко закрывалось и было прохладно. Да. Солнечная сторона, да, получается квартира, и из-за этого <coughs> жарко. То вообще реально в городе жарко. Mm. Okay. Все пора Замуж. <laughs> да, Насте пора замуж. Это у меня подруга была. Была. Есть. Угу. Таня, с которой я желаю. Ты что-нибудь приготовила, все, Настя. У -у -у. Ну, еще чуть-чуть вот, и тебе пора замуж. Пока что вот соли не хватает. Я же больше никогда ничего не солю. В не страшно здесь. У -у -у. Тихо, спокойно. Ветрено, да? У, -у, -у. У нас еще внизу забор. Типа, что-то собираются строить. Mm -hmm. Его, я не знаю, или от ветра он поломался, или его кто-то изначально поломал, но теперь, когда сильный ветер, он воет. Mm -hmm. Если я не засну, то потом невозможно при этом ветре уснуть. Да. У меня соседи в квартире тоже. Одну ночь, однажды я рассказывала, нет, как они подрались. Тоже история. В общем, они соседи, не которые сверху, а которые через квартиру выше. То есть, получается, например, я живу там на пятом этаже, а это соседи на седьмом этаже. И, в общем, это ужас был. Ночью крики там сопутствующие все звуки, что там берутся. Вот, мы уже думали, может под милицию вызывать, но потом успокоилась. Я так в кино хочу. Я, у меня уже ломка от кино. Я не была в кинотеатре, я, вот как начался этот карантин, и до этого еще не была. Я последний раз ходила... Я даже не помню, на какой фильм. Не помню, на какой фильм ходила. А что там шло в феврале? Хороший вопрос. Не Джентльмена. Это mm. uh -huh. единственный yeah. фильм, последний, который я помню. Мы хотели сходить на джентльменов. А, мы сходили. Uh -huh. И потом хотели сходить на Мулан. Ну, соответственно, уже все прямо снизил. Был, да? Мулан? По Монту, да. Помню, oh, а, примерно так и не состоялось, да? Uh -huh. Получается. Я тоже хотела на Мулан. Uh -huh. Пошли вместе. Uh -huh. Прямо откроется. Наверное, сентябрь? Я очень надеюсь, что раньше. А я только хочу в зал сходить. Уже два месяца там не было из-за этого карантина. Ты занимаешься, да? Ну как, в зал хожу. Дома я не занимаюсь. Ты с тренером занимаешься? Верно. Сейчас мне сейчас в основном либо у меня просто кардиотренировка, либо я на групповые хожу. А с тренером, не знаю, как-то накладно слишком. Для того, чтобы просто постоите и поболтаете. Да, он даст упражнение, но эти упражнения, по факту надо себя просто заставить и начать самой выполнять. Я не хочу. Я очень на группу выхожу. Я думаю, сейчас сама что-то занимаюсь. Ну и так, легким допилатом. Съемку такое. Пучак, дочки на тебе. Себе купила? Я, я поначалу карантина, думала да. буду заниматься, нашла тоже видосики, начала заниматься, поржала сама себя и все. Да. Я не знаю, мне почему-то кажется, что в квартире заниматься самой это так неуместно выглядит. Вот как-то все-таки. В тренажерном зале, там, допустим, в самом зале или на групповых, это как-то уместно, ты занимаешься. Мотивация больше, угу. да. А тут никто за тобой не смотрит, такая сама собой хоп хоп <свист> <свист> <свист> Ну да, нужно иметь и терпение, потому что, <свист> <свист> там, когда он позанимался, все уже хочется проезжать. Ладно еще такие какие-то типа силовые, отжиматься, приседать, пресс делать. А вот если растяжку, то растяжка для меня сама собой, это вообще что-то с чем-то. А ну-ка, Настя. Да. Чем тебе нравится Россия? Такие вопросы. За обедом. Да, природа или людям нравится. Блин, ну -ка. а как мы ее могу сравнивать, если я дазрю за границей нигде особо не была? Так, давай, три положительных качества. Да, три положительных и три отрицательных качества в России. Mm -hmm. Это можно что угодно. Ну ладно, природа соглашусь, у нас красивая. Очень хочу посетить Алтай. Mm -hmm. Ну, вообще, в принципе, себе все. И, и на Байкал попасть. Мне тоже очень-очень на Байкал. Вот меня, если все получится, брат поедет на Байкал, он там ехать 8 да? часов от Байкала. Я думаю, может, к ним в этот момент прилететь в гости и вместе с ним поехать на Байкал. Вот. Это первое, да, получается? Второе что? Достаточно природа. Да. Да нет, нет ну можно. мне очень нравится сама погода, то, что у нас достаточно разнообразная. То, что у нас есть и зима, и лето, и осень, да. и весна, вот все времена года есть и если зима, это прям холодно. Да. В последнее время именно у нас в городе не особо так скажу зимой хорошо. тепленько. Ну, Но ну все равно, тем не менее, мы снег видим каждый год. Да. Было бы прикольно, как помнишь, лет восемь назад или когда занесло? Весь город. И Ой, мы идти. тогда как раз жили в общежитии, да, угу. и занесло весь город, магазины были пустые, я помню, вообще апокалипсис был. Да. И выходили из общежития, просто снега там по пояс, вот так у вот меня Мне дорожка. повезло, я тогда перед началом звонила Да. А у нас снегом даже не пахло. Дома. Да. Тогда вообще был завал. Ну и давай третье. Вообще природа и погода это одно и то же, так что. Ну есть, нет, что природа и погода это разные вещи. Природа это природа, это деревья, растения, а погода это вот ветер, дом. Ну ладно. Что еще? Ну ладно, давай, третьи положительные это люди, потому что все-таки люди больше положительны, да? В сторону, что отзывчивые, помогут, если что. Ну да. Ну давай, три отрицательных. Здесь вообще легко. Дороги. Дороги. Поэтому точно скучать не буду. Но а... есть такое в России плохие дороги. И, к сожалению, это почти во всех городах, не считая крупных городов, как Москва и Питер. Даже в Питере, кстати, дороги не очень хорошие. Но, да? угу. Вот по Питеру я буду скучать, если О. я уеду от Питера. Вот Питер, природа и погода. Ну все, может, у меня ступор поставила теперь думаешь, что мне не нравится эта Ничего, все тебе нравится Настя. Ты бы сразу сказала, что он дороги тебе не нравится. Да, дороги мне не нравятся, согласна. Мне нравится прямолинейность русских. Потому что во многих странах некоторые не понимают этой прямолинейности, то есть многие думают, что мы в какой-то степени злые, например, или там грубые. Но когда у нас спрашивают, как дела, мы действительно <смех> объясняем, как у нас дела. То есть mm -hmm. мы действительно говорим, да, вот там хорошо или плохо, да, у меня это случилось, то произошло. А в, не... в других странах есть такой момент, что там спрашивают, как дела, ну, просто это этикет, mm -hmm. так положено как бы спрашивать, все это спрашивают. Ты должен <смех> <смех> никому не интересно, как mm -hmm. у тебя на самом деле дела. А в России, если у тебя спросили, как дела, то человеку действительно интересно, <смех> он хочет послушать. Чтобы ты рассказал ему, что у тебя произошло, может быть, как-то помочь. И это, конечно, очень хорошее качество, на самом деле. В этом есть мы, русские, в том, что мы всегда поможем друг другу. Нормальный. Только кипяток. Что, еще добавить? Водички, наверное. Это, это, это, -то. То, надо было тебе раньше пилосицы, <laughs> Знала бы я. Теперь отпивай, <laughs> оставь это подробно, я бы тоже не Отпили водичку. Mm -hmm. Итак, типичные русские конфеты, родные просторы, Россия, щедрая душа. Ой, они для мягких растая. Сейчас попробуем.